Всем привет! С вами Маша Смолт, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня будет сборка лайтбокса или бокса, как хотите так и называйте, и попытка снять красивое фото изделия. Мне дали попробовать такую штуку. Вот, она находится... Ну, то есть, упаковка уже снята, но он новый, его ни разу не использовали, и моя задача сейчас будет его собрать. Немного... Говорим об этом в софтбоксе. Фирма SY, модель FLED, 70 на 70 сантиметров в куб. Вот. Также я дам ссылочку на магазин, где покупался этот лайтбокс, если кому-то понадобится, внизу в описании. И если кому-то интересны технические характеристики, вы также можете посмотреть, пройдя по этой ссылочке. Сейчас я не буду вдаваться в у меня не стоит цель цели рассказать вам все технические тонкости. Вот. Весит, прилетел. Просто так с собой не потаскаешь, скажу я вам. Ну, разве что мужчина. Всё. Так, смотрим, что у нас здесь. штативчик! Какая удача! У меня мой сломался. Я, пожалуй, это прекратизирую. Какая красота! Смотрите, какой маленький. Блин! Вот это удача. Малюсенький какой. Алюминий. Все вертится, качество неплохое. Класс. Ладно, с этим мы поиграем после. Супер. Я не уверена, что, кстати, в комплекте был, может, мы покупали отдельно. Это внутряшка. Ага, это конструкцию, которую мы будем собирать. Так, это я так понимаю, здесь такие лампочки есть, принципе, переводные. Да, такая вот панель. Видимо, там где-то ставляется. Это для штатива. Точнее, держатель для телефона. инструкция прекрасная инструкция на китайском языке ни одного по-английски но ну, как бы вообще но зато вроде все интуитивно понятно что куда вставлять да, разберемся у вас металлические важные, наверное, алюминий, потому что они легкие что это не пластик уже говорит о качестве. Не плохом. Так что, тут у нас фоны разных цветов оранжевеньки и это не бумага это тоже тонкий пластик Что есть хорошо они значит будет служить долго я соберу наверное белый а может и оранжевый не знаю посмотрим так, так. еще одна лампа Здесь наша система для включения света. Это мы тоже подкладываем. откладываем. Ну и наверное сами стенки. Да. Еще откладываем. Достаточно плотно ходят. не шатается, не люфтят. на лишнее. Не знаю как так получилось, но, видимо, запасна. Что не может не радовать, что розетка наша, российская. Там, кстати, при покупке можно было выбрать европейскую, американскую или нашу. Так, две лампы стоят. Представляете, они на магнитах, вот, вот здесь вот находятся магнитики, а, сейчас я покажу, подносим ее ко шву, а, оп, с одной и с другой стороны она прилепилась, тут явно замешана магия. Да будет свет. Теперь мы берем фон и будем устанавливать его наш лайтбокс. Давайте, давайте установим белый. друзья мы и собрали лайтбокс теперь осталось его испробовать и сфотографировать что-нибудь в нем на телефон будем фотографировать лодочку еще мы сейчас попробуем снять стекло здесь даже неплохо. Я довольна. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте пожалуйста лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, тогда вы сможете следить за моим каналом. Желаю вам хорошего дня и настроения. Пока!